Сегодня 6 марта. Прощенное воскресенье и здесь у нас к 14 часам в Новосибирске в центре почему-то очень много полиции, еще несколько человек в желтых, вот как у меня, в желтых жилетках, это пресса, но больше ничего не происходит. Давайте будем смотреть. Моя задача в том, что показать, что происходит правдиво, то как есть не предвзято, ни от чего не путая, ничего не привирая и не нарушая закон я подчеркиваю, это такой дисклаймер что если вдруг прозвучит что-нибудь незаконное ну это на совести те, кто говорит, а не те, кто показывает В общем, просто показываю, что есть надеюсь, что все здесь будет проходить в рамках закона и со стороны власти, и со стороны других людей давайте посмотрим, что происходит Очень много полиции. Это не вся полиция, площадь окружена служебными автомобилями. Очень много автозаков. Такое впечатление, что полиция собралась почти столько же, сколько год назад, в январе 2021 года. Была такая история, что собралось больше. собралась например, 31 января собралось 2000 полицейских почти. И потом эти полицейские захотели получить зарплату. И зарплату, потом Главное управление внутренних дел по Новосибирской области ту зарплату, которую полицейские получили полторы тысячи заявили, захотели получить деньгами за свою работу эту зарплату заскали с двух человек, с меня и с депутата городского совета Картавина мы теперь должны заплатить в сумме 3 миллиона потому что полицейские хотят зарплату получать тоже, но вот теперь они получают деньги, например с меня, с пенсионера ну, такие у нас теперь такого решения суда, мы будем его оспаривать Следите за каналами. У меня на канале были практически все, что говорил судья, все, что происходило в суде, были, были трансляции. Смотрите. Так, пишите мне, что вы видите, какой звук. Если есть помехи какие-то, сообщите э, в, в чате. Я стараюсь его читать, хотя читаю не все. Здравствуйте, можно вас спросить? Как вы думаете, почему так много полиции? Понятия не имею. Сама удивляюсь. Так, разговор от Тагучине снова привезли из районов полицейских. Но семейских полицейских не хватает для наведения порядка. Ну давайте пройдем вокруг площади, посмотрим. Я покажу вам специальную технику специальных полицейских. В основном очень много офицеров полиции. Все экипированы в касках, в бронежилетах другая экипировка в виде налокотников и так далее то есть они явно настроились на например на пресечение массовых беспорядков если такие случаются. вот здесь стоят вот там еще целый отряд стоит большой приехали на автобусах а потом кому-то придется эту работу оплачивать сотни-сотни полицейских из этой стороны и по улице Депутатская стоят автобусы А на площади? На площади, кроме полиции, почти никого нет Давайте попробуем спросить полицейских, с чем связано Товарищ майор, можно обратиться? Конечно. Скажите, пожалуйста, почему так много полиции сегодня здесь? Тренировка Тренировка, понятно Тренировка, учение, понимаете, учение проходит. Это такое слово знакомое сейчас, и понятное, что где-то проходит учение. Новосибирский на Ленина похоже так тренируется. Давайте спросим еще одного полковника, он там, он наверное точно лучше знает. Надо не надеть маску, потому что места скопления рекомендую. Места скопления людей надо надевать маску, чтобы не попасть в по канализационную статью Я вам тоже рекомендую использовал да ну по крайней мере когда на вас, если на вас оперативная съемка идет то потом что вам не привлекли вас вы откуда колыванский район А да. от Калыванского района тут приехали полицейские вы не знаете нет почему вот я слышал Табучинского района там еще кто-то да. из районов приехали тут несколько сотен полицейских а это мы видим далеко не всех кто приехал а вы какое здание Трудовая да, правда. Трудовая правда. Вы, вы часто приезжаете на себе сделки? Первый наш выход. А с чем связано, что вы сегодня приехали? Осторожно, говорите внимательно. Почему вы сегодня приехали? А с чем это связано? На оперный театр посмотреть. На оперный театр посмотреть. Очень хорошо. Спасибо. Так, мы теперь пресса, но я тоже себе, считаю, в каком-то смысле прессы, такой частной прессы блогер. Я.. Мы стараемся быть осторожнее Здесь я буду показывать все, что кругом, а Вы мне пишите, если какие есть какие-то проблемы Пожалуйста, зрителями, и напишите как звук, как картинка. Отдельной стайкой стоят, стоит пресса. Здравствуйте, можно вас спросить? Как да. вы думаете, почему так много полиции сегодня здесь? Да, она каждый день здесь. И с чем это связано? С недовольством народа. А что, есть какое-то недовольство? Ну, я первый представитель, наверное что я против войны и против Путина. Подождите, подождите, у нас нет никакой войны. Есть. У нас говорят военная нет. специальная операция. Нет. А, значит, э... руководитель фракции коммунистов буквально два дня назад сказал, что у нас идет война. А, то есть вы ссылаетесь на депутаты Государственной Думы. Ну а на кого? Ну понятно, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, меня Тимур зовут. Можно вас спросить? Не надо. О, давайте сделаем взаимное интервью. Привет. Привет, Тимур. Как думаешь, так масочку, почему без маски-то? Нарушаем, да? Или тут нет массового скопления? Я не вижу массового скопления людей. На Но. улице не предписывает нам постановление правительства и указ губернатора носить маски. А почему здесь такое массовое скопление полиции? Можно только приколожить? А вот они последние дни, последние две недели почему-то э, любят собираться на площади Ленина, следить, майор, следить за общественным порядком. Майор мне сказал, что они тренируются. Наверное, у них учение. Безусловно, а сейчас везде учения, посмотрите. И Тополя-М катаются по дорогам Новосибирской области, и БТРы катаются. Так, стоп, это, это явно, это, это точная информация? Это, это открытая это, информация. Это не фейк? Закройте Тимура Ханова за озвучивание фейка. Нет, уже известно, что неделю, как проходят учения стратегических подразделений Новосибирской области, это открытая информация это в новостях? Понятно, понятно. Все мы, говорим, мы показываем говорим только открытую информацию. Так, здесь кроме прессы появились еще несколько человек, просто вроде бы стоят. Полиция пришла в движение. Ну что, спрашивай кого-то еще? Здравствуйте. салям алейкум. Алейкум Салам. Как вы думаете, почему сегодня так много полиции? Они вчера, они вчера еще больше были. А проводила, почему? проводила с ними это полиция. А что вы им говорили? Занятия. Что ну... говорили полицейским? Только говорите осторожнее, потому что сейчас закон требует. А я, а я, я за мир, я только это спрашивала. За какую родину? Не постеснялся снять маску, сказать, б... бия себя в грудь. Мы Один... мы Идет он вид... из из училища изучилище. Извините, что-то происходит. Так, да, столица в, видит какие-то противоправные действия. Вы, вы будете прекратить административные действия по статье 20.2 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Требует прекратить противоправные действия. Сложите, пожалуйста, требования, вносите противоправные действия. В противном случае вы будете привлечены Прекратите. к административной решетке.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 Давайте оббежим кругом. Если я правильно заметил, то граждане ничего, ничего противоправного не делали. Не скандировали, не обсуждали даже между собой. Полиция сразу перешла к действиям, сообщая о том, что граждане противоправные действия совершают. Полиция окружила, и говорят, никого не выпускать. В небе квадрокоптер обратные действия в противном случае в публичном Полиция с двух сторон зажала граждан, которые просто стояли на площади, как мне показалось. Но ну, можно, они действительно что-то нарушали? А вы видели? Нет. По появился плакат «Мы за мир». Даю вам две минуты на ваших противоправных... Людей зажали так, что они выйти не могут. вы участвуете в несогласованном публичном мероприятии в нарушении 54-го федерального закона о собрании шествия, демонстрациях, длительных секретирования. Требую прекратить... Ваш... Взяли женщину с плакатом. В противном случае вы будете подвергнуты административному наказанию. Продайте. Давайте, давайте. Увели первых задержанных, это две пожилые женщины. Мы немедленно прекратить ваши противоправные деяния, иначе вы будете приучены к администрации ответственности, предусмотренной. За что вас что вы задержали? Вы не знаете? 51 статья Конституции. Пока задерживают такая женщин. Что вы сделали не так? За что вас задержали? Только две женщины были с плакатами, как я заметил, остальные просто стоят. Можно узнать, за что вас задержали? Без понятия Что вы делали? Пошел, побегайте. Вы просто пришли? 8 марта 8 марта, сказал человек Вам сказали, за что вас задержали? Нет Что вы делали? Выч... Зачем вы здесь? Против войны Против войны, понятно, спасибо За что вас задержали? Меня задержали за то, что я просто вышел в центр города. Все говорят, меня задержали, что я вышел в центр города. Так, полиция оттягивается назад. Так, я понял вас, товарищ майор. Я понял, понял. Отхожу, отхожу. За что вас задержали? Я понятия не имею. <связывая> я ничего не нарушаю, товарищ майор. Если у вас есть вопросы, спросите меня, пожалуйста. И прошу не препятствовать. За что вас задержали? За что вас задержали? Я просто стоял. Просто стоял. Мужчина, за что вас задержали? Я мимо проходил, взяли в кольцо. Вы проходили мимо, взяли в кольцо, понятно. Вы задержаны? Не знаю. А за что вас задержали? Даже не знаю. Не знаете? Да вот у нас человека, пресса. Так, прессу вас спросить. Вы сообщили, что вы из прессы? Сообщил, сообщил. Я, я представился. Я журналист НГС. Я не, не участвовал в мероприятии. Я освещал его. Назови себя. Виктор Бобровников НГС. Виктора Бобровников НГС журналисты задержали. Объявили причину, почему задержали? Не объяснили, не объяснили. Молча свернули руки и тащили сюда. Так, от смотрите, вашего журналиста задержали и он говорит, не сказали причину. Продолжается а, полицейская операция по а, задержанию людей. Пока большинство говорят, не знаем за что. А, за что вам задержали, вам объявили? Зачем вы толкаетесь? Сержант, вы нарушаете закон. За что вас задержали? Не знаю. За что вас задержали? Вам сказали, за что вас задержали? Нет, конечно. Не сказали. За что вас задержали? Не знаю, не говорят. Люди говорят, не знаю, не говорят. Полиции очень много. А людей на площади вы видели? Было человек 20, может быть 30. Вам сказали, за что вас задержали? Вам ну, сказали. А что, что вы делали на площади? пришел просто пришел на площадь вам сказали за что вы задержали нет вам сказали за что вы задержали что вы здесь делали за, за что вас задержали меня я не знаю задержали или нет что вы делали на площади понятно но картина понятна я сам отойду в сторону за что вы задержали а мимо шоу мимо шел. Так, ну у нас Отойду в сторону Я тоже не участвую в Никаких противоправных геэстетов Вот здесь автозаки А я не хочу! Женщина, за что вас задержали? Не надо сопротивляться За что вас задержали? Не надо сопротивляться, а то вам приедет. За что вас задержали? Да не за что Понятно. Меня Женщину в течение двух минут не выпускали из территории. Зацепления? Да. И она попросила выйти, ее забрали. Понятно. За что вы задержали? Здравствуйте. За что задержали? Я не знаю. Ну, потому что видите, большинство говорят, мы не знаем, за что вы задержали. По-прежнему происходит блокировку людей на площади, говорят, что не знают, за что задержали. За что Я вас не задержали? Не сказали за что. Не сказали. Ладно, обойдем, посмотрим. Вот еще мужчина. За что вас задержали? Что вам сказали? Ничего. Что вы делали на площади? Шел мимо. Шел мимо. Ну все, про такое, такое. Такие слова, что шел мимо, они а задержали ни за что. Вот здесь уже около автозака очередь стоит. Смотрите. Все подходы к площади закрыты перегородками. Давайте еще поспрашим людей. Хотя, что спрашивать я уже каждого почти спросил, за что задержали. Но вы слышали ответы. Так. О, и человек светлый. Вы не участвуете в каких-то мероприятиях? Не, нет, мне работа надо. Работа у человека. Здесь в резерве еще полиция. Смотрите, вот это... Автобусы, похоже, привезли многочисленных полицейских. Пойдемте вернемся на площадь, посмотрим, что там происходит. По-прежнему заблокирована группа граждан. Вот еще двух молодых. О, вывели людей. Просто молодых людей вывели. Можно вас спросить? А что вы сказали полицейские? Сказали, мы пришли сидели, сидели на скамейке просто. Ну, они в оперные пришли, ну, мы гуляли, на самом деле, пришли в оперный, хотели билет купить на конька Горбунка, просто сели посидеть, как на бы скамейку. сидели на скамейке, началась какая-то движуха, людей начали просто сталкивать, брать в кольцо, в центр, со всех сторон со всех соправляли... собрали, сказали, э, если не прекратите правонаправные идеи, правоправные идеи, а что что да ничего не делали, делали. вообще люди, Яндекс. Еда стоял, парень просто не, не нашел, делали. просто не выпускали, и начали Сказали хотите а что прекращать? Они все не Вообще сидели на месте. Так, все, полиция уже расходится. Несколько человек осталось. Посчитайте, пожалуйста, сколько у нас охранителей порядка. Это еще далеко не все. Так, полицейские расходятся по площади во все стороны. Пойдем, пойдем, два так, позвольте, я пройду. Можно я пройду? Спасибо. Полиция перекрыла периметр площади. Попробую пройти, если пусть. Так, всех собрали. Полиция закончила работу. Все, кто совершал противоправное действие, всех задержали уже. Или, по крайней мере, граждане, похоже, перестали нарушать закон. Да, товарищ полицейский? Закончили граждане нарушать закон? Ну, правда, не все поняли, в чем было нарушение. Так, ну продолжается, похоже, еще в одном месте граждан пересчитывают. Хотя вот кто-то какое-то движение началось. Так, кто-то куда-то уходит, и полиция говорит, закрывайте аллейку, не давайте выходить, Если я правильно услышал, вероятно. Но есть задача блокировать тех, кто на площади Ленина. Не знаю, смотрите сами, я могу и ошибаться. Сразу говорю, что закон нарушать не собираюсь, не буду. Никаких... Что здесь происходит? Ну можете сказать, что здесь происходит? Уважаем. Хрень тут происходит, что непонятно, что ли? в согласован, акции. Вы реально участвуете в несогласованной акции? Я, я приехала сюда для этого. Чтобы участвовать в акции? А ну, где акция? В просто чем просто заключается акция? Зимур вас сейчас опять запишут а, а, в организаторы. Слушайте, акция, нет, акция заключается в том, что согнали кучу полицейских, хоть и не должны быть в другом месте. Понятно. Ну вот сейчас люди собираются, я вижу довольно много молодых людей. И можно ожидать, что полиция снова будет блокировать. По крайней мере, выход... Самых молодых сажают вон в те там... В автозаке, я вижу, да. Давайте посмотрим. Сейчас полиция заблокировала выход с Алии. То есть молодые люди. Парни. Это не так, то пошли? Так, люди пошли через, через а, не заходили проходить, мне ну, кстати полицейский не дал пройти, наверное, не знаю в чем дело, надо как-то выйти из этой ситуации. Я не хочу быть задержанным, я ничего не нарушаю. Мне говорят убирать, ну так, так я вижу пока полиция не дает возможности. А, Людям трудно выйти. Ну, вот продираясь через свет. Такая, тяжелее, что... -то -то Давай, давайте, Как оно Спасибо. Так. Показывай все как есть. Так, группа граждан. Сконцентрируюсь на аллее. По всему периметру сквера да, стоят ты, ты, ты, ты. полицейские. Куда назад возвращаемся? Да, так, здесь тоже полиция Позвольте, я встаю, не участвую в процессе. Вот и по Красному проспекту Ой, вернее, полиция Орджоникидзе тоже движение Полиция закрывает Полиция закрывает движение по тротуару тоже Слышу команду, дайте людей, автозаки Не важно, я послышалось? Всем, всем! Всем! Давайте быстрее! Сидит, проходите, как Что здесь происходит? Разгон Разгон, чего разгоняют? Идти в эту сторону разворачивают обратно а вас пропустили потому что вы здесь мы здесь не да ясно так еще идет полиция отойдем в сторону не будем никого мешать около входа в метро тоже полиция блокирует движение граждан вот подходят новые силы Экипированная полиция делает свою работу Наверное, исполняет закон. Взяли людей, провожают к тем, кто кого окружили возле выхода из метро. Что здесь происходит? Как вы скажете? Я что вы знаю, видите? Я не домой из метро с сыном. Меня пропустили. Ну, я сказал, что я домой иду. Меня пропустили. Сын 30 лет остался там. Сколько лет у сына? 30 лет. 30 лет. Он да. остался или его задержали? Его оставили там на той стороне. Я кричала, кричала. Они говорят, не кричите, понятно, идите домой. Понятно, понятно. То есть вот сейчас уже люди переходят через улицу Аджиникидзе. А, я понял. Полиция вытесняет. Граждан с площади и люди идут через переход Аржаникиза на э, Покрово-Красный проспект. Так, перейду и я попробую. Полиция заблокировала вход на площадь на остальные улицы от То есть площади, на площади осталось только полиция, если я правильно понял. Хотя вон какие-то люди ходят, прохожие, но и не мешают. Регруппировываются силы. И что, рискнем, пойдем за ними или пойдем за людьми? Исходим по красному проспекту, а потом вернемся сюда. Так, скоро медицинская помощь стоит и не двигается. Вы здесь дежурите или проезжаете? Проезжаете? Вам мешает кто-нибудь? Вам никто не мешает, хорошо? Так, люди были вытеснены площади лена остались стоять. Так, против моего телефона опять атака. А, такой спам, знаете, начинают звонить, слать смс, так что связь может быть плохой. Прошу извинить. Скажите, что здесь происходит? Мы просто, мы просто стоим здесь, смотрим на космонавтов, а, любуемся их отвагой, да. работой. На вас уже было воздействие какое-то полицейское? Но Только ну, психологическое разве что. Вы, вы сюда, цель нашего прихода можете назвать? Мы пришли, во-первых, посмотреть, что происходит, и все своими глазами. Вот. вот а, один, а нет. я покажу, да. что... Так, полиция двинулась по красному проспекту. Так, возможно, сейчас вот и здесь сейчас выходить. Я не знаю, кто тут организует действие но некая... О, полиция снова выходит. Полицейский видим спас. Полиция людей отводит в сторону фитофора. По-моему, никого ничего не спрашивают, просто отводят. Такая, наверное, их работа. Девушка, там полиция, там полицейские. Остался. А? Что молодой человек? Остался там. А вы здесь как оказались? Мы просто шли мимо. Просто шли мимо, понятно. Предупреждает, что надо прекратить противоправные действия. административных правонарушения Российской Федерации. Слышь подполковник, или, конечно, лейтенант, можно узнать, в чем, в чем заключается нарушение? Какие тут противоправные действия? Вы можете назвать, товарищ лейтенант? В соответствии о полиции не отвечает. Так уже кого-то задерживают за Какие-то граждане переходят в Красный проспект на зеленый сигнал светофора. А, полиция... Сказал, прекратите И люди пошли в другую сторону Красного проспекта Те, кто стояли На углу Орджоникидзе и Красный проспект Так, наверное, я тоже пойду Перейду через Красный проспект Спросите. Опа! Так, здесь Люди идут через Красный проспект Правила не нарушают Полиция вытеснила людей, кого-то задержали, но большинство перешли на э, середину и на другую сторону Красного проспекта. Если, если я правильно понимаю, полиция выполняет задачу, чтобы не допустить нарушения закона 54 -го. На площади Ленина остается много полицейских, они там выстроились цепочки и не пропускают, ну, похоже, никого не пропускают на площади. При этом движение по классному проспекту никак не ограничено, автомобили проезжают, но ну, относительно свободно. То есть нельзя сказать, что им кто-то препятствовал. Это, наверное, важно отметить, если бы кто-то нарушал это, то это было бы нарушение закона. Так, а вот теперь автомобилисты нарушают правила, но полиция не реагирует и пресс. Ограничивают движение людей, автомобильное движение при этом продолжается. Такой пятачок на углу красного проспекта Арженикидзе. Здесь светофор, и люди, кто-то заходит, выходит. Людям приходится идти по проезжей части, что ли, чтобы обойти это скопление полиции и граждан. Я не слышал, чтобы кто-нибудь что-то скандировал. Или я уже, кроме одного человека, двух, двух бабушек, я больше не видел людей с плакатами. Тут предлагают что-то сказать космонавтам про Киев. Я думаю, все люди не глупые, в том числе космонавты, они сами все понимают. А если не понимают, ну зачем тогда говорить? Так, вот двигается автозак. Моргает, но его не пропускают. Ну, потому что пробка образовалась перед светофором. Так, на площади время еще люди и очень много полиции. Сюда нельзя. Что вы сказали, сюда нельзя проходить? А куда вы шли? И что, вам не дают Мы пройти? Что пройти, ли? пройти ну, проход... Вам да, не можно. дают пройти, что ли? А? Вот проходят люди, значит, и пожилые. Пожилых пропускают. И остальных тоже. Перекрестку пропускают, но в об обратной сторону не пропускают, кажется. В это время продолжается работа метро, и люди выходят из метро и скапливаются на площадке. Почему вы идете по произвращающей? Ну, вот один прошел, другого не пропускают. Так, полиция не всех выпускает из этой, из этого участка, но пожилые люди. Скажут, что здесь живут, их пропустили. Полицейский покой что-то сигналит автозаку. Полный отвечает из автозака. Так, вот люди, кто хочет, переходят Улица улицу Пойду и я посмотрю, что там происходит. Я думаю, сегодня будет несколько десятка задержанных, автозаков много. По моим подсчетам... Можно э, задержать и 100 человек, но многие из тех, кого, кого, кто, кого задержали, большинство, кого я спасибо, ответили, что они не знают, за что их задержали. Нет, многие сказали, просто гуляли. Так, метро свободный, препятствий нет. Ну, все снимите, как они через дорогу не пускают. Раз проходить. не пускали через дорогу? Ну, да. вон там сейчас они схватали, пихали нас. И что, как объясняли? Нельзя да. пройти. У них мозгов нет объяснений. Понятно. О, в это же время идет уборка улиц, сегодня с утра был снегопад. Продолжается работа и э, коммунальной техники. То есть смешались в кучу. Люди, полицейские, трактора. Посмотрим, пропускают ли на площадь. Памятник Ленину э, огорожен со всех сторон. Его э, ограду охраняет полиция. Но кто хочет, может свободно пройти по Красному проспекту вдоль памятника. Давайте спросим людей, пожилых, что они думают, что они видят. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? А вы не мы, мы не знаем сами. Мы а? на остановку идем, мы мимо, мимо идем, понятия не а имеем. А вы тоже не знаете? Ну я догадываюсь, я хотел Но, ваше мнение А узнать. почему, вы не знаете или догадываетесь? Догадываюсь. А, а догадываюсь. мы-то а мы Угадай-ка, да? Да нет, ну просто, а идет мы... с палкой. Вы догадываетесь, а я не знаю, но я вас как не знаю. Вы правда не знаю. Ну <с на самом деле, вы догадываетесь? Мне интересно ваше мнение. Нет, а насчет чего? Определитесь с формулировкой. Хорошо, вам нечего сказать, я понял. Скажите, как вы идете кого-то поздравлять, могу узнать секрет. м мою маму. А что здесь происходит, как вы думаете, что вы видите? Эм, я не могу сказать, извините. Да, извините меня. Человек пошел, какой-то несколько странноватый парень с цветком бежит поздравлять свою маму. Наверное, я напрасно его спрашивал? Ну, так получается, что приходится спрашивать всех. Как вы думаете, что здесь происходит? Почему так много полиции? Я не знаю, что происходит. Не вообще не всех. Что? А, вот она, она... Как вы думаете, почему здесь так много полиции? Так Они были... меняют название площади с площади Ленина на площадь космонавтов. Моя на версия... площадь космонавтов? Да, моя версия, что там раздают длины, и народу, как всегда, ничего не достается. А кому достается? Полиции? Ну, конечно. Ясно, понял ваше мнение. Так, давайте попробуем пройти, если позволят. Посмотреть, что происходит на площади Ленина. Памятник а, загорожен. Периметр охраняется. И а, большая группа полицейских на площади а, просто стоят. Вероятно, что-то охраняют или ждут. В общем, кроме полиции я никого не вижу. Товарищ полковник, разрешите обратиться в соответствии с законом о полиции, пятая статья. Я могу узнать, что здесь происходит. Мне сказали, что какая-то пресс тренировка. Пресс-служба главного управления. Обращайтесь, пожалуйста. пресс -служба. Понял, Конечно. спасибо. Все. Стандартный ответ полиции. Обращайтесь в пресс-службу. Хотя по закону о полиции, полицейский должен ответить гражданину а, в пределах своей компетенции. Вероятно, этот подполковник командует, а сам не, не, не в компетенции, что происходит. Давайте посмотрим, что происходит сами. Сделаем выводы. Да, никого кроме полиции я не вижу. Вероятно, тут действительно какая-то тренировка. Или, как пошутили девушки, переименовать площадь Ленина в площадь космонавтов предлагают. Так, полицейские двигаются в сторону улицы Орджоникидзе. Ну пойдемте и мы обойдем. Командиры посылают полицейских в сторону Орджоникизу, вероятно, там требуется э, использование полицейских сил. Я стараюсь быть объективным, показывать и рассказывать, как оно есть. Разумеется, в соответствии с законом. Если ненароком в чем-то э, присутствует нарушение закона, то это не злой умысел. Я во всем стараюсь следовать требованиям закона. Много полиции, немного граждан. люди спокойно идут сейчас по э, красный бассейн так, что сказать, я записываю я не по делу не Два по это. делу да, да, да контакт зайдешь контакт? да, да, да Сиди? да, да, да ну да, если кто-нибудь, да, братцы мои пожалуйста, кто, если кто-то считает важным, можно сделать ссылку на это, на это видео э, в соцсетях я благодарю тех, кто отвлекается и материально помогает, и морально надо купить новый стабилизатор, не стабилизатор купил, тебе надо отдать за него кредит, так что я благодарю тех, кто мне в этом помогает. Можно перечислить деньги на так. кто желает. Я работаю на вас, вы платите мне за мою работу. Счета связаны с телефоном. Так, в это время телефонный спам у меня бьет по телефону, по аппарату. Счета у меня связаны с телефоном 913-758-0962. Вот зря я его объявляю в эфире, потом начинаются звонки и мешают работать Я работаю на вас Если вы считаете, что эта работа достойной оплаты, я буду признателен Я пойму вас правильно Вот еще автозак готовый для работы Полицейские работим, работим. Полицейские предлагают пройти А там никого не задержат, если просто пройти, товарищ капитан ты не Да не, не задержат, хорошо. А я капитана а спрашивал. Там пропускают? Не задерживают? Хорошо. Промолчал капитан в нарушении закона да, о полиции. Я, ему говорю, что а? происходит. я говорю, там полковник молчит в папахе. Я спрашиваю, что происходит? Он мухрю, все в пресс-службе, тишина. Ну, дедушка обоссался в подвале, а до нас долетел. Э, как вы полагаете, что здесь сейчас происходит? Походит флешмоб от полиции. То ли опера, то ли балет. Мы Скорее все не всего, кардобалет собрался. Понятно. Уже, девушки уже предложили переименовать почты на площадь космонавтов. они не летают. Ну. Вот. Э, офицеры предлагают женщине пройти, похоже. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно у вас бейджик, редакционное задание и в документы, удостоверяющие личность. С какой, связи с чем? С чем вы в публичном мероприятии участвуете? если вы Нет, я, не я не участвую. Меня собрать собрались. Так, объясните, кто вы на основании чего меня задерживаетесь? Я иду. Я спрашиваю. А вот, вот. На основании чего вы меня задерживаете? Кто вы назовите себя? Нарушается закон. Меня задерживают, не объяснив причину. Не Кто вы назовите себя в соответствии с законом? Меня задержали, ничего не сказали. Закон я не нарушал. Все, я выключаю камеру. Спокойно, я ничего не нарушаю. Атактивно. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я выключаю, я ничего не отдал, не име... имейте права. Не имейте права ничего забирать. Не имейте права забирать. Друга, что ли?